Приветствую всех из Финляндии. Я нахожусь у фасада своего дома. Соответственно, я планирую его поменять. И мы вместе заглянем и посмотрим туда. Мне самому очень-очень интересно. Но здесь ситуация, скажем так, следующая. Почему я это начал делать и что последовало причиной? То есть, ну, соответственно, все знают, кто смотрит меня давно, дом мой каркасный 63-го года, который я купил старенький он всего 100 миллиметров по утеплению, поэтому это, ну, не в какие ворота, грубо говоря. Топить улицу-то, конечно, не проблема. Можно жить и в картонной коробке из-под телевизора или холодильника. То, соответственно, здесь тоже жить можно, все нормально, но просто топишь больше. Вот и все. Выкидываешь деньги на улицу. И, соответственно, либо ты будешь платить за утепление, либо ты будешь платить за отопление. То есть каждый делает выбор по-своему. Для меня, я Часто использую одну и ту же фразу. Для меня лучшее отопление это утепление. Поэтому я хочу утеплиться. Значит, до утепляться буду э, еще 200 миллиметров доутеплять. В итоге в сумме получится 300. Но весь конструктив мы рассмотрим чуть позже. Значит, э, с чего я хочу начать. Прежде чем заменить фасад, да, я хотел просто ну, прийти, ободрать доски и так далее. Э, то есть первичный план такой. Нифига не получается, нужно снять жолоб, жолоб, потому что труба на стенке висит и это все будет мешать. Нужно лобовую доску демонтировать. Я это снял, демонтировал, да, и получается так, что у меня теперь вода просто при любом дождике, а сейчас осень, соответственно, дождик капает и идет отбрыск очень сильный на стенку. То есть вот вы можете видеть кадры, где это всего лишь один день, грубо говоря, за ночь пошел дождь, я пленку не успел натянуть и какой сильный отброс идет на стенку это к вопросу тому что стоит ли делать желоба желоба или ливневая система она просто обязательно в современном доме без этого никуда значит у меня здесь будет в дальнейшем на крыше не пленкой не будет ничего другого а будет просто пластиковый профиль светопрозрачный все но так как когда до этого дойдет время, это не сейчас. Мне еще изменения, там другие нужно делать. Суть не в этом. Сегодня мне нужно просто защитить, скажем, фасад стены от дождя. И чтобы я мог спокойно работать, соответственно. Я сделал стропила над террасой. Скажем так, они не временные, они постоянные уже останутся. Но пленку натянул, я еще добавлю немножко рейкой, прикрою, чтобы не оборвало. То есть на зиму я оставлю таким образом. Уже в следующем году, я надеюсь, смогу это убрать и заменить на пластик, соответственно. Вот. Но это просто вот как неизбежность. Помните, всегда при самострое и при ремонтах придется делать очень много работ, те, которые, ну, скажем, временные. То есть я прекрасно понимаю, что я делаю. То есть это мартышкин труд. Я то есть, трачу материал, трачу время на то, чтобы это сделать. Но я знаю, что сделав это, я потом это должен все убрать и выкинуть, по сути. Да, то есть это выкидывание денег. Поэтому э, построить изначально грамотно, более, более правильно, рационально и эффективно, нежели ремонтировать. Но в моем случае, что имеем, то и имеем. Значит, хочу рассказать то, что мы имеем на входе, скажем так. Каркас 100 миллиметров, который утеплен, соответственно, 100 миллиметров с внутренней и с наружной стороны стоит пароограничитель, паробарьер. Это не пароизоляция. И, в принципе, ну, тоже может быть такое существовать. Это не лучший способ, что я буду делать, но все же это ремонты, а не новое строительство. Поэтому здесь проблема самая большая, на мой взгляд, это толщина утепления которого ну, слишком мало Но за счет того, что э, все-таки тепло проходит, скажем, очень хорошо э, То нет особо каких-то ну, таких глобальных проблем, я бы сказал так Но все же топлю улицу Поэтому э, здесь отсутствует напрочь вентфасад То есть вентиляционный зазор на фасаде Просто эта вагонка прибита прям по каркасу, по несущему 100 мм Через э, паробарьер Через бумагу все затем вата пара барьер внутри там дюймовка идет обрешетка потом идет дсп десятка по моему или 10 или 8 миллиметров уже не помню на память и дальше уже все обои там или еще что-то я смотри планирую все это покрыть потом гипсокартоном просто прям по этой фанере я закручу и все я уже ну, по возможности я внутренней части где могу не трогать я не буду трогать по фасаду буду менять все постепенно и отсюда проще здесь мусор весь улетает на улицу то есть дышать намного будет проще и легче убираться соответственно и так далее после опыта э, в комнате дочери как-то не очень хочется этим заниматься внутри поэтому таким образом значит э, из глобальных проблем отсутствие вент фасада вот, вентиляционного зазора это самый главный минус данной конструкции также отсутствует наверху вентиляционный зазор хоть здесь есть но все равно там через перфорированную, через гофрированную скажем так кровлю зазоры проходит воздух ну какой-то обмен воздуха все равно он присутствует не то чтобы как бы его совсем нет но этого недостаточно поэтому буду все решать то есть толщина утепления будет 200 миллиметров дополнительного. то есть по в сумме будет 300 миллиметров а как я буду это делать вы увидите а давайте сейчас начнем с того что начну разбирать и посмотрим на качество утепления скажем так я очень сильно как-то сомневаюсь в этом варианте вот. окна остаются пока те же самые деревянные по одному стеклу снаружи и одно внутри все, буду менять потом. Ну, все идет по мере, скажем так, поступления проблем и их решения. Так что давайте смотреть. Ободрал всю вагонку, вытащил все гвозди, и вот мы дошли до момента бумаги. Чувствую себя на 100% врачом. Сначала я выносил, был на приеме у меня этот пациент, я вынес ну, первичный такой диагноз. Что нужно, что тут есть, посмотрел, так и ш, как, как и что делать, да, в принципе, какой-то поставил план. Что неправильное здесь. Сейчас я, скажем так, сделал надрез, это уже хирургическое да, вмешательство. Сделан адрес, будем раскрывать, смотреть, что там. Дальше уже будет диагноз, вердикт и как это все лечить. Это вот... Запомните, две профессии, врачи и строители. Две самые странные профессии, можно их так назвать, потому что что у врачей, что у строителей, советчиков, ну просто капец. Каждый может посоветовать, как лечить, так же, как, как нужно построить, потому что дядя Ваня... Лечил себя таким образом, там, собирал те-то травки, жевал их тогда-то. Так и в строительстве, там, три соседа и там правнук, и прадед, точнее, делали, и все нормально, все стоит. Поэтому мы очень даже схожи с врачами. Поэтому я, как хирург данной ситуации, мне тоже интересно, что там за бумагой. Я не, не смотрел, по большому счету, там, где были моменты, только немножко там заглянуть, но так не отковыривал, потому что... Мне самому это интересно и страшно одновременно. Что хочется сказать из того, что уже использовалось в 1963 году прошлого века. Гвозди, горячий цинк. Это очень порадовало. Вагонка, она с наружной стороны, ну, как бы с поднятым ворсом, можно сказать так. Покрашена и по состоянию покраски и так далее. Я видел многих пациентов, скажем так. Поэтому здесь максимум два раза его красили. То есть первично и еще, может быть, один раз Перекрашивали, все, артефактов больше никаких не нашел Я специально искал даже по углам и так далее, не нашел Вот, значит, дальше используются гвозди толевые, тоже горячего оценка для фиксации бумаги Так как, ну, степлера еще не было, он еще был не изобретен, скажем так Значит, что еще? К карандашиком по бумажке отмечены линии вертикальные То есть гвоздики прибивали по, ну, скажем, по линии, ровненько старались прибивать Молодцы Удивило, очень порадовало, скажем так. Гвоздей по понавытаскивал, по большому счету, можно их использовать вторично. Ну, если так уж я просто, конечно, я их не буду использовать. Очень важно то, что использовали в те года уже гвозди горячего цинка. И вот само по себе используя на фасаде только горячий цинк, либо нержавейку. Но нержавейка, она неадекватно дорого, поэтому горячего цинка предостаточно. Эти гвозди, они практически как новые, можно сказать. И это влияет, вот вдумайтесь мои слова, это влияет на качество вашей покраски. То есть, если будет ржавчина под краской образовываться, да, будет пузырек, который лопаться, потому что кто нормально разбирается, все понимают, что в первую очередь краска портится на сучках, где поперечные волокна идут, вздуваются и так далее. Есть сучковые лайки, там, ой, всего и не узнаешь никогда. Поэтому достаточно взять Правильный крепеж. Берите горячий цинк, обязательно, и прибивайте прямо на халовку через доску. Покрасите, ничего будет, это не видно, не надо там фанатеть от ровных гвоздей. Вы же дом строите, в конце концов, перестаньте вы, блин, фигней заниматься, короче говоря. А я предлагаю, давайте нафиг вскрывать бумагу и смотреть, что же там нас ждет, какие сюрпризы. Тогда уж и поговорим. А начну я вскрывать бумагу с дальнего угла чтобы было не так страшно и вам то же самое ё-моё сейчас мы узнаем сколько о о здравствуйте мы шандрики! О, да, здесь есть на что посмотреть. Так, табуреточку надо взять. Да, есть печальные, печальные моменты. Скажу так, присутствие живности наблюдается. Да, меня больше всего интересует то, что насколько ж я тут топил, да, и не только я, и до меня. Да, что-то тут разные какие-то утеплители присутствуют. Кстати, проблема еще заключается в том, одна из, это то, что большое окно вот это, у него прогиб идет. По балки поверхней поэтому мне тут еще я изначально уже у меня есть какой-то план но я так подозреваю что все-таки любой мой план одним местом в общем накроется так ну пока совсем уж печали я какой-то не вижу глобальной меня в плане интересует только лишь сам по себе каркас. Оба. Эх, зараза. Вата даже, блин, на улице, зараза. Капец какой-то. Ну так, по большому счету, прям пока криминала какого-то не наблюдаю. Здесь даже двойная. Мне главное, чтобы каркас был крепкий. По сути. Так. Это все интересно. Ну, здесь я, я где-то в пару местах монтажкой просто залепил, сам залез за бумагу, поэтому на это обращать не стоит внимания. Вот здесь вот есть контакт. Здесь я вижу вот это место вообще романтичное. И там романтично идет как раз здесь стропильные фермы. Я сейчас не догоняю, как здесь каркас сделан. ⁇ -мо ⁇ Очень интересно. Очень интересно. Ну, тут региля, конечно, все нормально с этим. А, ну да, здесь я понял, но верхняя обвязка вообще отсутствует. Интересный метод Не понял прикола, ну ладно Разберемся дальше Смотрите, значит Что касаемо вот этого места Под окном Здесь изначально была железяка но ну, это тот же самый лист, который на крыше Крыша здесь алюминиевая То есть железо это из алюминия Поэтому оно служит уже с тех лет Я причем нашел Уже еще два дома в районе в столичном регионе, скажем так. По работе езжу в разные места. И поэтому все это вижу. И вот интересно, что там то же самое. Есть домик, один в Киркануме. В районе Киркануме. То же самое, железо стоит еще до сих пор. И фасад тот же самый. Даже плафон, светильник, который здесь был, это то же самое. То есть 1963 год, ребята, это уже была какая-то компания, которая э, делала... Делала дома в Финляндии. И причем, если взять и вдуматься, подоконники я-то офигел. Из меди, блин. Причем на медных гвоздях еще прибиты. И, в общем, я так понимаю, что это на тот момент была, ну, как бы, компания, которая... О, давайте, класс, ну, там новое что-то. Потому что это как раз-таки... Потому что 50-е года еще использовался, по идее, ну... Вариант засыпка опилками. 50-е годы засыпались опилками. То есть в каком моменте 60-х годов это все при, ну, начало переходить на вату, я не знаю. Но это что-то можно отнести к началу, скажем, новой эры. Новая эра. Здесь также 100 миллиметров каркас, только наполнитель уже не опилки, а вата. Поэтому это вот как бы было ноу-хау. Но ноу-хау каждое... Стоит в себе скрытые нюансы. И я всех и всегда убеждаю, что... Не убеждаю, а взываю, скажем так, к здравому смыслу. Не ведитесь на рекламу. Никогда не покупайтесь... О, смотри, как это круто, как это классно. Там это или это. И там начинают. Всегда есть у каждой медали как минимум две стороны. но ну, еще и как бы на ребро можно смотреть. То есть каждая медаль имеет... Три стороны вам могут показывать либо одну очень красивую И спрятать боковую и заднюю сторону О которых вы потом поймете и узнаете И будете просто ну как бы в шоке А потом уже все что это же Это не автомобиль купил продал Все таки это дом и хочется ну как то вкладываешь сюда и душу и так далее С автомобилем все понятно А здесь нет здесь дом И вот как раз таки ноу-хау вот как здесь взять под окном мы уходим я уже вижу, я не знал просто, когда проверяющий приходил делать заключение при покупке дома, перед покупкой, он сказал, что нужно убрать железо. Ну, вот он, скажем так, момент настал, сейчас я его убрал. Да, руки дошли. Я думал, что будет немножко хуже, но я думал, по-другому будет, по другой схеме. А здесь схема такая, что если взять в условие, что каркас 100 миллиметров всего, то здесь еще на полтора... Где-то сантиметр брусочки стоят глубже. То есть утеплителя еще меньше на полтора-два сантиметра. То есть это было все забито досками. Капец, ребята. А вот здесь как раз-таки 22-й радиатор стоит. То есть двойной радиатор под большим окном. Он единственный двойной. Нет, вру. Где-то еще в, там, в душе, наверное, есть двойной. Но он здесь большой и двойной. И у него как раз-таки он топит себе вот в эту сторону. Сейчас вскроем и посмотрим, какая там вата, как утепление, как что. Просто вот, ну, интересно, насколько же можно было, во сколько мне это обходится, можно сказать так. Ну вот, чернота присутствует. Чернота присутствует. Ага. Ну, да. Сказать однозначно я ничего не скажу. Значит, что я вижу? Я вижу здесь место. Офигенно фиговое. Это просто фиговое место. Я сейчас все покажу ближе. Но ну, просто нужно проэксперимировать. Инспектировать самостоятельно Я все-таки для себя делаю Вам я просто показываю Как и что что Какой геморрой у меня, ребята вот. Но покажу и вам тоже То есть по большому счету это проблема темная Потому что конденсация Ну слишком тонкое утепление Вата уложена Скажем так Хреновенько с учетом того, что это сотка изначально. Плюс еще замяты края. По факту здесь где-то восьмидесятка, наверное. Получится. В общем. Здравствуйте, счета за отопление. Кто говорит, что, блин, 150 миллиметров этого достаточно? Ты типа, блин, ты считай, там вот эти деньги никогда не восстановятся. Посылайте всех в жопу, я так скажу. Почему? Потому что... Вы платите гарантированно, покупая утеплитель. Вы его купили, вы его хорошо смонтировали, вы понимаете свой расход. Счета за отопление вы никогда не знаете, не предугадаете на 10-20 лет вперед. Потому что у вас отопление, цена, стоимость энергоносителя может меняться независимо от вас или еще от чего-то. Поэтому здесь это просто пассивное ну, Скажем так, пассивный вклад, который вы можете себе представить. Прекрасно. И про 150 миллиметров. У нас в Финляндии 150 миллиметров для наполовину теплого гаража. Ребята, ну хотите, стройте себе гаражи. То есть 250 миллиметров сейчас это минимальное. 2020 год. То есть когда они перейдут на следующий этап, все понятно. Но поймите, что это просто выкидывание денег. Не, не слушайте никого. Что-то считайте, считайте, считайте. Не надо там супер волшебные утеплители брать. А возьмите обычную вату, ну просто, блин, ну, толще ее нужно. Соответственно, не берите самый дорогой утеплитель, возьмите нормальный, но его объем должен быть больше. Соответственно, 150 этого недостаточно. Если взять при условии, что если вы не сами делаете, вы не знаете, как это делать. Даже, ну, я скажу так, это сложно. Это сложно. Не надо говорить о том, что... Ой, бля, да что там делать, что там ват, вот, вот, хренас два. Я вам скажу, что из ста человек может быть, может быть, пять человек, пять человек сделают идеально утепление, потому что они понимают, они знают причины, принципы, следствия, последствия и так далее. То есть во всем нужно разбираться. И там чудаки, конечно, рассказывают сказки, что вот что там в каркаснике, чему там учиться? Да вообще нечему тут учиться, ребята, вообще учиться нечему. Взял молоток, взял гвозди и все, и ты каркасостроитель. Вопрос, ты себя-то можешь считать каркасостроителем, а вопрос, кто другие люди, будут считать тебя таким или нет, когда специалисты посмотрят твою работу. Ты можешь как бы обделаться по самой не улыбайся И потом свое личико и свое имя никогда никому не покажешь Поэтому здесь очень тонкая грань, я бы сказал Ладно, что это я все болтаю да болтаю Давайте-ка я вам покажу поближе Вы сами посмотрите Итак, значит, встал я на тумбочку вот, пожалуйста, по верху присутствие грызунов налицо. То есть здесь, видите, стропила, торец стропилы. Вот он находится здесь. И там куча личинок каких-то. Ну, в общем, пытаются. А также норки. Норки для проживания зверьков, грызунов. С ними мы тоже будем бороться. Значит, вот он 100 миллиметров, вот, а вот смотрите над окном, вот они 100 миллиметров кривыми руками, что вы получаете? Вот то же самое на 150 вы можете получить, вы такое можете получить и на 200, но вопрос энергоэффективности, вот поэтому и обсирают все каркасные дома, что, блин, половина людей не знает как строить, другая половина не умеет это делать Третья считает, что они способны это сделать. В итоге жопа конкретная. Вот. Значит, угол. Угол фигня тоже. Еще то а, Плохой угол. Мне он не нравится. Совершенно. Значит, мне вот это место не нравится. Ну, здесь просто теплый воздух с холодным спокойненько по соприкасается, поэтому все чернеет. Ну, главное, чтобы древесина была нормальная Угол, конечно, для тех лет Ну, скажем так, это Вариации старого варианта С опилками Там был бы в углу брус 100 на 100 Поэтому Как бы есть все-таки инновация Заявка Но качество исполнения Ребята Смотрите Хоба <смех> То есть <смех> Прикольно Жная говорит, что-то она спит с этой стороны Говорит, что-то мне там Холодно как-то Дует Да, а вот интересно Да, вот вообще в принципе Так а тут Что же тут такого Странного, да, или страшного Так а что, вот она Спокойненько так пшик И все, и вылезла Вылез уголочек. Вот и все утепление дома. Вот такие вот у нас щелки. Да? То есть. Может быть даже. Не, но ну я думаю, что это теплее, чем коробка из-под холодильника. По-любому. Вот. Поэтому здесь по низу, ну, смотрите, более-менее, да. Здесь опять под окном радиаторы. Вот у нас тут такие, такие. Утепленные вещи. Да. Ну вот здесь низ нормальный, кстати. Здесь низ нормальный. так смотрим вот здесь у нас как под стропила уходит сразу сразу капец какая теплопотеря плюс скажем так между стойкой и ригелем тоже зазорчик присутствует нормальный ну тут у нас жильцы жильцы в доме нет кр... э, мышей это точно бегают по потолку слышно только э, в толчке а о смотрите какая между стропилой и стойкой тоже такая нормальная щелка и так что мне делать чем не делать ну сейчас буду экспериментировать будем скрывать вату посмотрим что там значит так по низу здесь у нас вот такие да? О, о какие Это 100 миллиметров Ребят, 100 миллиметров Видите, да? Качество укладки Все как бы по феншую, можно сказать Экономь, не хочу Экономный дом, ё-моё Где вы такой еще найдете? Он сам деньги экономит только не мои почему-то. Нет, это я понял. Это дом... Это казачки засланные. Кто у нас торгует энергоносителями? Вот и они у нас и... Отличились, я думаю. Так, значит, смотрите. Что касаемо... Вот как раз-таки где 22-й радиатор находится, да, под этим окном. Вот у нас здесь все в черноте. Потому что... <связывая> <связывая> <связывая> Смотрите, это Каркас сотка Это уже брусок прибит Под Доски, были набиты доски Здесь отдельно, они уже глубже Ну не знаю, полтора-два сантиметра Скажем так, плюс вот эта укладка ваты, ну по такому принципу Скажем, она еще ну, качество Скажем так, укладки ваты Плюс Здесь что-то. Ну, не видно, что здесь мыши, но все-таки отсутствует или смята, или как-то брали ее не совсем корректновату. Помята, скажем так. Вот. Здесь вот такое все. То есть, и как тут не топить? О! Вот она! Вот она! Вот он шедевр! Просто! просто шедевр вот эта щелка она шедевральна по сути если это 80 то где-то на 50 здесь утепление может быть да а здесь у нас грызуны грызуны тут у нас ползали поползуны с ними мы тоже будем бороться это у нас телефон и трубка металлическая да прямой мостик холда домой ничего страшного здесь у нас отсутствует просто кусок ваты это не мыши украли это просто скажем так при транспортировке помялось и здесь то же самое здесь у нас это шахта лифта для грызунов вот она вот уходит она в небеса сейчас возьму стремяночку и поближе посмотрим повыше так. О, у нас над окном чудеса. Здесь какие-то разные утеплители, непонятно почему и зачем. Э -э, так, здесь что-то тоже несуразное, скажем так. И здесь Фигня какая-то Тут уж солома или сено Ну, не знаю, будем смотреть потом дальше Вот оно Лифт Лифт машины Да Ну вот Вот такие вот дела Здесь еще фиговое Вот тоже будет интересно Когда у меня руки дойдут до разборки бани, вот здесь фиговый очень узел, то есть кровли две, одна ниже, другая выше, очень мне не нравится это решение, и плюс, э, ну понятно, что там как раз таки баня, здесь вот, две нижняя часть, вот здесь, это баня, топим, тепло пролетает сюда, с условием то, что здесь хрен пойми чего с утеплением вообще, Ой, то есть, очень плохая ситуация но мы ее решим нет неразрешимых задач скажем так есть ситуации разные вот зато смотрите у меня есть стопроцентно настоящий заземление которое антенну заземляет на антенну кстати оторвать и она уходит в землю о вот он здесь ригель Ригель очень-очень маленький для такого размера. Ну, блин, будем посмотреть. Хорошо, все, начинаем скрывать... Начинаем скрывать вату. Буду комментировать по ходу пьесы. Что там, если что-то я найду такого невеселого. Ну, попробую продолжить по углу. Угол-то мне, конечно, не нравится совершенно. Качество укладки. Ни тудема, ни сюдема. Я бы сказал так. Где-то болтается, где-то зажатая вата. Значит, что у нас здесь? Хоба! Хоба! Хоба! Хоп! Вата снутри чистая. Снутри чистая. То есть, по сути... О, гвоздь. Это электропроводка. Металлической трубки. О! Здесь выборка даже сделана под... Закладную деревяшку, да? То есть розетки Блин, сколько здесь утепления, ребят Ай, да Мы будем это все исправлять Так Присутствие грузунов Их здесь нет Ну, по крайней мере, пока мне не попадаются Смотрим под окном под окном. Да тоже такое нормальное, кстати. Не скажу, что пока проблем каких-то не нашел. Великих. То же самое. Вот она, вата. Все чистенькое, нормальное. И здесь тоже самое. Тут чуть-чуть уголочек, но по сути вполне себе. Так, смотрим здесь. Вот так более-менее. <coughs> Ядовитая зараза. Даже на улице, блин, капец. Здесь просто как радиация, аура, блин, создается. Ага, так, так, так. Вот. Вот это момент. Вот. <смех> Понимаете, для тех, кто говорит, что надо там, ну я могу утеплить или не утеплить. <смех> <смех> <смех> Смотрите, для тех, кто не знает, никогда вату не хватайте. Вот так. Вот так схватите. И вы получите вот это. Все. То есть ее вот как брали здесь. Вот так воткнули. Это так и осталось замятая. То есть современные баты они лучше намного, но даже как вы ее берете, будет зависеть. Поверьте на качество. Поэтому я и говорю, что качественно утеплить. Ой, немногие смогут, ой, немногие. Оба! О! Здесь присутствует чернение. Здесь у меня чего-то где-то перегородка там. Но чернение это скорее всего... В общем, теплый с холодным воздухом. Фигово сходится, скажем так. А что я здесь раскладываю? Выкину я ее на травку. Да нет, здесь нормально. Нормально, Ватам Не так, чтобы прям очень криминально это все было. Вот это, это просто, вот кто-то как взял, вот замял, все. Оно так и осталось. Поэтому здесь настолько, ну я, я считаю, что если человек аккуратный сам по себе, то он как бы сделает аккуратно. А если не аккуратный, то и не сделает, как бы не старался. Вот видите, да, в сотке, а здесь выборка идет. Сантиметра 2 убрали вату, потому что здесь ригель. То есть 8 сантиметров там утепление. Хоба. Нет, с этой стороны чистая светлая вата. Бумага тоже без особых проблем. Великих. Вот здесь выборка сделана под реги... Все это просто качество укладки и так далее. Вот. Ее просто она тяжелая, ее берешь рукой, чтобы удержать, да монтируешь, оставляешь, она остается. Замятая уже, волокна ломаешь. Хоть современная лучше вата, но все же. Так, ох ты тут, ну тут, тут-то вообще, блин, да. Называется топи не хочу, радиатор шпиль на всю катушку. Так, вот тут уже что-то дырочка какая-то, может, мышандрики. Ползали, бегали. Нет, с этой стороны чистая, с обратной стороны чистая. Здесь тоже чисто. Вот здесь. И здесь кусочки. Фу, блин. То есть и вот наше машинное царство. Смотрим, откуда начнем. Сверху, снизу, снизу, сверху. Не посыпалось бы на меня, чтобы понять потом. Давайте, наверное... С... Да, вот она. Она подседает. Вот сейчас она. Я тронул. Она слегка подсела. И это пытается... Блин. Фу. То есть... Эть! Эть, Ить. Значит, внизу только вот только по краю. Ну, сейчас разберемся. Эту, конечно, потрепали тут нормально. Подзажрали. Утепление. Европа, е мое понимаешь? Вот у нас туннели какие присутствуют. Понимаете, да? Сейчас посмотрим, что там дальше. Так, здесь или здесь, или здесь. Вот где эти черти носились? Сейчас посмотрим. Хоба! Фигак! Да, вот они по левому краю, здесь вдоль окна фигачили. Откуда и куда, непонятно. Но, эх, какие, какие интересные. А, а вы топите, и топите. Так... Еще вдобавок, блин, добавить эти все трубки металлические, это же прямой теплый, блин, мостики холода, точнее, которые по ним теплый воздух заходит. Вот здесь, вот здесь-то, блин, реально дырка, ну е-мое, блин. Так, здесь они, ага. вот отсюда, отсюда пошли. Здесь у нас туннели. Присутствует. Туннель. И вот самый фиговый лист. Ага. Ага. Это у нас нижний артефакт. Он весь у нас такой. В туннелях. Это дырочка от э, трубки. От телефонного провода. И вот, пожалуйста, здесь туннели. Но они ленивые, они не хотят грызть деревяшки. Не грызут. Ну, я имею в виду, что выбирают для себя легкий путь. Не ищут они себе сложных путей. Но как столько нажрать, это капец, конечно. Сейчас залезем сверху, повыкидываем вату. Мыши в основном приходят по ну такой по осени, похолоднее чуть-чуть станет, греться, лезут заразы. разы. Вот здесь туннели, блин. Нафигачили. Опа. Ну, на самом-то деле получается так, что мыши мыши как ну, странно то не странно конечно это такое себе заключение не совсем правильное но они по вот этой части здесь фигак наверх и вот по углу и в углу наверх сюда в крайне заходили и по верху шл шлендели здесь нигде не, не присутствует вообще в стенках их дорог, то есть они поперек не ходят. То есть им нужно прогрызать деревяшки. А смысл какой? Зачем? Она может вон наверх подняться. Там по всему дому, грубо говоря, сверху там ходить. Но ей тепло. Зачем? Она же за теплом сюда ползет. Пожрать она бы вовнутрь полезла. А внутри у нас их нет. Вот. Так, здесь балка у нас. 100 на 100. В виде ригеля, врезанного в две стойки. Стойки причем... Не усилены... Не усилены, ничего не сделано. Не сдвоены там, не стройены и еще что-то там. Ничего такого. Нет никаких артефактов присутствия грызунов. Здесь. Вот здесь есть. Вот здесь. Но это уже идет как бы потолочное утепление утепление потолка это логично и понятно Не -а, нет нет А, нет но ну, вот здесь вот было порядка доска и дюймовка плюс <тых> около пяти сантиметров утеплителя и черт так холодно ой я думаю что больше всех мне скажет спасибо наш котел вот здесь кусок отсутствует о так тут у нас еще и трубки он как идут Понимаете, ну вот здесь по 5 сантиметров То есть можно сделать вывод, что Заявлено 100 миллиметров Но местами От 7, 8 и 5 сантиметров Это как синоптики а? Трубки, да Трубки дают, конечно, проблем. С одной стороны хорошо, с другой стороны нехорошо однозначно 100 миллиметров мало это выборка под ригель угол фиговый ну, в смысле утепление фиговое Вот такие вот делы. Итак, смотрим то, что мы имеем по итогам. Убрали вату. Стойки более-менее нормальные. Вот это только меня не особо как-то радует. Здесь, возможно, я что-то добавлю. Дополнительное усилие. Вот. А так, с другой то стороны, видите, трубки проходят наверх. Чик-чик и уходят туда, через потолок. То есть можно все спокойненько поменять. Вот наши... Ригеля. Ригель, видите, да, как за, запилен. А, молодцы. Мужики делали. И также, смотрите, нижнюю часть. Нижняя часть. Видите? Запилена. Никаких сдвоенных, стройных, с четверных, там, пятерных и так далее. Афинны насчет этого молодцы. Я как-то с ними очень даже согласен. Немножко, конечно, заковыристо, но все же. И радует, что особо сильных проблем нет, где окна. Вот только здесь, вот здесь, в этой части, да, окошки, большое окно. И вот видно, что было подзатекание. Но здесь, опять же, здесь и радиатор, выход трубки радиатора. Поэтому, ну, такое себе. И вот здесь дырочка. Да? Непонятно, грызун или не грызун. Ну, ладно. С ними я знаю, как бороться. Поэтому, как это предотвратить в корне, скажем, как это лечить. Будем лечить. Будем лечить. Вот, видите, да? То есть, под окном. Здесь было вот всего лишь утепление. Сколько? Ну, вот, три пальца не лезут уже <смех> до конца, скажем, от с мизинцем. <смех> Ай, блин, ну, сантиметров около, может, пяти утепления здесь. Здесь радиатор, это самое тонкое место, скажем так. Поэтому. А вот это у нас самое проблемное место. Самое проблемное, где туннель для мышей. присутствовал. И вот он туда идет. но на самом деле, все остальное более-менее. Ригель врезан, все нормально. Отсутствует верхняя обвязка напрочь, ребята. Понимаете? Нафиг напрочь. Держится все за счет ригеля и стропилы, которые опираются на ригель. Вот и вся система. Я сам в шоке, пока еще не решил, что к чему. Ну да ладно. Вот. И здесь у нас угол. Ну, как бы как наружный угол. А ну, вот непонятно, откуда мыши тут. Там все чисто, там закрыто, там нет никаких вариантов. Здесь что ли в щель в какую лезли? Непонятно. Да и здесь тоже, тоже непонятно. <coughs> откуда они тут десантировались? Никуда. Ну, наверное, все-таки мышка-то все-таки может себе спокойно позволить в какую угодно дырочку забраться. Вот телефонный провод. Ой, да. Ой. Так что вот такие вот дела, по большому счету, имеем то, что имеем, будем исправлять, у меня в планах сделать еще 200 добавить к этой сотке, <coughs> поэтому будем делать, дальше покажу, расскажу, что, чего и как, к чему я пришел, пока сам осознаю, <смех> что мне делать дальше. <смех> а -а -а -а. Вот. Ладно, до следующего включения. Хочется подвести итоги сегодняшнего дня. Чем он закончился? Закончился он следующим. Я все убрал, вытащил, соответственно, всю вату, все почистил, все выдул при помощи компрессора. На это потратил достаточно много времени. Ну, дышать даже на улице фигово, честно говоря. Вата такая себе ядреная. Ну, ну это ж начало истоки, скажем так. Поэтому, таким образом, у меня есть несколько проблем которые выявились по ходу пьесы, от которые я не, ну, как бы так, не ждал, скажем так. Не ждал, ну, не, точнее, не задумывался о них. Значит, у меня стойки стоят примерно через 500 миллиметров, а края к углам, что очень даже странно, там больше, чем 700 миллиметров. Поэтому у меня без вариантов план такой, что по одной стойке, несущей, я добавляю 100% к краям. Это и к бабушке ходить не нужно. Это один вариант. Фиговый вариант то, что они стоят все вот эти старые стойки через 500 миллиметров, и мне не попасть в гипсокартон. То есть у меня был план немножко другой. Поэтому я всегда говорю, что на ремонтах это вообще невозможно. Но ну, какой-то план адекватный создать, ты можешь накидать. Ну, вот я сейчас вот это вот разберу, да, и буду идти по такому, по такому, по такому плану. Как обычно, всегда происходит одинаковая картина. Разбираешь, смотришь. Начинаешь считать, начинаешь обращать внимание на другие детали, на которые ты изначально не мог обратить внимание, да, либо просто, ну, как бы, по ходу пьесы проще, когда ты думаешь, что вот это я сделаю так, это так, это так, когда ты видишь в реальности. И получается так, что я гипсокартон не могу присоединить никаким образом. А если я не могу присоединить гипсокартон к этим стойкам, значит, мне нужно со стойками там колдовать и мудрить. Ну, я, конечно, намудрю, это ничего страшного. Вот, это из хренового Углы я утеплю Как сделать пароизоляцию пока еще э, не решил Есть у меня все-таки здесь, ну это как, скажем так, э, паробарьер Вот, доисторический Но все равно он работает То есть, по сути, э, как паробарьер он все же держит не знаю, не знаю, как поступить. Пока еще не решил, не буду ничего загадывать. Как будет, так и будет. Значит, э -э вокруг окон я все поубирал, всю вату вытащил. И все это <клево> пеню. Пеню в несколько раз. Но у меня своя тактика, методика. Это болезнь перфекционистов, скажем так. Вот. Поэтому здесь просто в, вот в некоторых вещах я не могу ничего с собой поделать. Ну, так как ну, горбатого понятное дело вот поэтому э, с этим бог бы с ним значит большое окно с большим окном проблема в том что она 240 само по себе шириной над ним всего лишь 100 на 100 балка она врезана ну там по сантиметру грубо говоря в стойке которые 50 на 100 ребята это вопрос к тому что Двойные стойки, тройные, вот, пожалуйста, и стоит. Я не говорю о том, что это нужно делать так и брать на вооружение, нет. Это просто как реальный пример возможных, возможных решений, старых, точнее, решений. Сейчас они, конечно же, лучше намного и грамотней, и надежней. Ну, вот, пожалуйста. И причем я удивлен сам, что здесь вообще нет никакой обвязки верхней. Да, а люди спорят, там как, какая лучше, верхняя обвязка с ригелем, финский вариант, либо э, двойная обвязка, это американский вариант, без ригеля. да Вот вам, пожалуйста, допотопный финский вариант. Вот вам моя обвязка, просто ригель. Из 30, между 30 и 35 примерно так э, ригель сделан 100 на 35 30-35, потому что доска, на взгляд, ну, выглядит толще, чем дюймовка, но тоньше, чем сороковка. Поэтому я точно с рулеткой не лазил, не смотрел. Понятное дело, что утепление, конечно, веселое, с расчетом, блин, 100 миллиметров, но ну, по сути, как бы по кругу должно быть, но где ригель, где розетки, коробки стоят, ну, подрозетники... Где вот у меня под окном внизу там металлический лист, да, там было всего 80 миллиметров изначально Плюс качество укладки ваты, плюс, блин, ну капец, там под 50 миллиметров утепления. Я думаю, что в принципе, если там картонную коробку, блин, из-под телевизора, ой, из-под холодильника Из-под телевизора сейчас уже не актуально, сейчас телевизоры плоские, она вышла из конкуренции Холодильник еще, ну, если картонная полностью, то может конкурировать. Вот если ее, наверное, двадцаткой там или тридцаткой этого экструдии обделать, то по идее теплее, наверное, будет. Ну, имеется в виду не то, что теплее, а энергоэффективнее. Вот чем закончился сегодняшний день. По сути, вопросов осталось больше, чем ответов. То есть, точнее, их появилось просто больше. Как делать и так далее, но на самом деле это вот интересно. Я все равно найду какое-то решение для одного или для другого. Но это благодаря, конечно же, опыту, практике большого. У меня сразу возникает, скажем, на какую-то проблему я там два-три, может быть, четыре решения знаю, как как можно ее решить. Остается только выбрать, какое из них, какое менее трудозатратное, которое надежное. Ну, когда, как выберешь. В общем. На этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.